1 января 2021 года федеральным законом от 29.06.2012 года No. 97 ФЗ, глава 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации о системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход признается утративший силу. А это значит, что те организации индивидуальные предприниматели, которые в этом году еще применяли ЕНВД, с нового года могут оказаться на общем режиме налогообложения, если они не подадут заявление на переход на другую упрощенную систему налогообложения. Именно о том, какие варианты у них есть и как они могут перейти на новую систему налогообложения, в этом видеоролике. Меня зовут Юлия Гошина, я руководитель Центра Сопровождения Бизнеса Мирена. Мы помогаем нашим клиентам делать их бизнес успешным. Итак, ЕНВД больше не будет. Да, это была хорошая, действительно льготная система налогообложения. Но что жалеть о том, чего уже нет? Давайте посмотрим, что у нас осталось. А осталось следующее, для индивидуальных предпринимателей Упрощенная система налогообложения, патентная система налогообложения, единый сельскохозяйственный налог, налог на профессиональный доход и, конечно же, общая система налогообложения. Для ООО список покороче. Это упрощенная система налогообложения, единый сельскохозяйственный налог и общая система налогообложения. Давайте рассмотрим каждую систему налогообложения поподробнее. Упрощенная система налогоблажения доступна как для ОО, так и для ИП. Эта система налогообложения бывает двух видов. С объектом налогоблажения доходы минус расходы. Общефедеральная ставка 15%, но законами субъектов она может быть снижена до 5%, но не менее чем 1% от выручки. И с объектом налогообложения доходы. Общая федеральная ставка 6%, но законами субъектов она может быть снижена до 1%. Этот режим налогообложения имеет ряд ограничений. Во-первых, численность сотрудников не должна превышать 100. Выручка за год не должна превышать 150 миллионов. А остаточная стоимость основных средств... Не более 100 миллионов. Также есть список ограничений по видам деятельности. Так применять УСН не могут организации, занимающиеся производством подакцизных товаров, а также нотариусы и адвокаты. Отчетность подается один раз в год. Налог уплачивается авансовыми платежами каждый квартал. Есть обязанность ввести книгу учета доходов и расходов. О системе налогообложения УСН я более подробно рассказываю в других своих роликах. Ссылки на них вы найдете в описании. Для того, чтобы перейти на эту систему налогообложения, необходимо до 31 декабря 2020 года подать заявление по форме 26.2-1. Это самый новый вид налога, введенный в Российской Федерации. И введен он еще не во всех регионах. Но если в вашем регионе он введен, то есть смысл его рассмотреть. Применять этот режим налогообложения могут только физические лица и индивидуальные предприниматели, производящие и продающие работы, товары или услуги собственного производства без наемных сотрудников. Ставка налога составляет 4% при продаже физическим лицам, и 6% от выручки при продаже юридическим лицам. Но эта система налогообложения имеет очень много ограничений. Во-первых, нельзя привлекать наемных работников. Во-вторых, выручка за год не должна превышать 2 миллиона 400 тысяч рублей. В-третьих, этот режим налогообложения нельзя совмещать с другими льготными режимами налогообложения. И в-четвертых, его нельзя применять к некоторым видам деятельности например, таким как перепродажа товаров или сдача в аренду нежилого имущества. Зато никаких отчетов и кассовых чеков. Достаточно просто фиксировать все операции в приложении «Мой налог». И этого будет достаточно, чтобы отчитаться перед налоговой, а налоговая сама посчитает размер налога, вам останется только дать распоряжение своему банку перечислить данную сумму в бюджет. Более подробно про эту систему налогообложения я рассказываю в своих видеороликах. Чтобы перейти на налог на профессиональный доход, необходимо просто зарегистрироваться в приложении «Мой налог». Единый сельскохозяйственный налог могут применять как ООО, так и ИП, но только те, у которых доход от сельскохозяйственной деятельности – превышает 70%. Налоговая ставка составляет 6% от прибыли, но законами субъектов может быть снижена до 0%. Декларация по этому налогу подается один раз в год. Налог уплачивается два раза в год, раз в полугодие. Необходимо ввести книгу учета доходов и расходов. Этот налог по своей сути очень похож на УСН доходы минус расходы. Чтобы перейти на эту систему налогообложения, необходимо подать в налоговую до 31 декабря 2020 года заявление по форме 26.1 Дефис 1. Патентная система налогообложения больше всего похожа на уходящий ЕНВД, но доступна она только индивидуальным предпринимателям. Распространяется она на определенные виды деятельности. Всего их 63. Но каждый регион вправе сам утверждать перечень тех видов деятельности, на которые будет распространяться эта система налогообложения. Самые распространенные из них – это розничная торговля в магазинах с площадью не более 50 квадратных метров, услуги общепита с залом не более 50 квадратных метров, также бытовые услуги и грузоперевозки. Так как этот режим налогообложения применяется к определенным видам деятельности, то он может совмещаться с другими системами налогообложения, с общей, упрощенной и единым сельскохозяйственным налогом. Налоговая ставка составляет 6% от дохода установленного законодательства. Также эта система имеет ограничения. Сотрудников должно быть не более 15%, а выручка за год не более 60 миллионов. Отчет по данному налогу не предоставляется. Налог уплачивается два раза в год. Необходимо ввести книгу учета доходов и расходов. Чтобы перейти на эту систему налогообложения, необходимо подать в налоговую заявление по форме 26.5-1 в срок не позднее, чем за 10 дней до начала ведения этой деятельности. Если вам не подошла ни одна из вышеперечисленных льготных систем налогообложения, или вы не успели подать нужное заявление до 31 декабря 2020 года, то вы автоматически остаетесь на общей системе налогообложения. Эта система налогообложения, как видно из названия, совсем не льготная. Вы сразу становитесь плательщиками НДС, Ставка в общем порядке 20%. Также организации должны платить налог на прибыль в размере 20%, а индивидуальные предприниматели НДФЛ в размере 13%. Отчетность сдается каждый квартал. Налог уплачивается также каждый квартал, а при некоторых условиях ежемесячно. Зато никаких ограничений для применения этой налоговой системы нет. Даже если вас съели, у вас всегда остается минимум два варианта. Выбирайте новую систему налогообложения, делитесь этим видео со своими друзьями, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. И до новых встреч, верьте в себя и у вас все получится.